Как понять, есть ли у вас дефицит витамина D? Как же проводится лечение дефицита витамина D? Стоит ли принимать поливитамины? Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете важную информацию о дефиците витамина D, как его заподозрить у себя, как определить и как бороться. Рекомендую вам досмотреть ролик до конца, чтобы не пропустить самое интересное. Проблема дефицита витамина D становится все более и более актуальной. Многие СМИ посвящают свои статьи этой проблеме. Научные журналы публикуют несколько статей в одном журнале, в одном выпуске по проблеме дефицита витамина D как у детей, так и у взрослых. С чем же связано такое пристальное внимание к этому солнечному гормону? Витамин D в нашем организме ответственен за достаточно большое количество функций, и кажется, что список этих функций с каждым днем пополняется. В первую очередь, конечно же, витамин D влияет на, наше, на здоровье нашей костной ткани. Витамин D влияет на врожденный и приобретенный иммунитет. Витамин D влияет на вынашивание беременности и внутриутробное развитие плода. Мы также знаем о, об антиканцерогенном действии витамина D, и есть предположение о том, что, э, восполняя дефицит витамина D, у человека снижается риск рака, в первую очередь, толстой кишки. Мы также знаем о том, что витамин D влияет на созревания и качество волосяных фолликул. Наверное, мы могли бы и дальше перечислять бесконечное влияние витамина D, что, в принципе, и объясняет его популярность. Несколько лет назад были выпущены клинические рекомендации в России по дефициту недостаточности витамина D. Согласно рекомендациям, у нас пока нет оснований проводить скрининг. То есть выявление дефицита витамина D у бессимптомных людей без факторов риска. Симптомы дефицита витамина D очень неспецифичны. Может беспокоить мышечная слабость, боль в мышцах, общая усталость. Но есть группы людей, у которых дефицит витамина D наиболее вероятен. В первую очередь это беременные и кормящие. Это люди старше 60 лет, потому что мы знаем, что с возрастом синтез витамина D, наш синтез витамина D снижается. Это люди с заболеваниями печени и заболеванием почек. Это люди с заболеванием желудочно-кишечного тракта. Также к факторам риска относятся темный цвет кожи. Поэтому люди с темным цветом кожи, переехавшие в страны Европы, в Россию или уже родившиеся в этих странах, находятся в группе риска по дефициту данного витамина. Почти что сказала слово «гормона», и это почти правда. Витамин D можно расценить как прогормон, поскольку обладает, повторюсь, огромным влиянием на наш организм. Образование витамина D происходит под влиянием ультрафиолета в нашей коже, образуется предшественник витамина D который проходит пути активации в печени и в почках, именно поэтому у людей с заболеванием печени и почек может быть дефицит витамина D. Мы знаем, что важен не только ультрафиолет, но и попадание солнечного луча под определенным углом. К сожалению, Россия многие страны Европы находится выше 35-37 параллели, поэтому луч на нашу кожу попадает под острым углом, а если мы еще используем солнцезащитный крем с высоким фактором защиты, то ультрафиолет попадает еще меньше. Действительно, у большинства людей, несмотря на то, что летом они могли съездить или зимой на море отдохнуть, загореть, мы все равно можем выявить у них дефицит витамина D. Градируется дефицит витамина D в зависимости от значения, которое мы получаем. Если э, на бланке мы видим значение меньше 20 нанограмм на, ми на миллилитр, мы говорим о дефиците витамина D, От 20 до 30, о недостаточности. И адекватный уровень витамина D – это более 30 нанограмм на миллилитр. Все мы с вами должны получать взрослые до 50 лет 600-800 международных единиц витамина D в сутки. С возрастом эта доза увеличивается и составляет 1000-1200 международных единиц. У беременных и кормящих это также порядка 1000-1200 международных единиц в сутки. Но это дозы, которые позволяют сохранить нормальный уровень витамина D. При выявлении недостаточности или дефицита дозы препарата витамина D будут гораздо больше, чтобы поднять, повысить уровень витамина D, а потом уже перейти на более низкие дозировки. Как понять? есть ли у вас дефицит витамина D. Для этого существует достаточно простой способ. Нужно будет сдать кровь из вены на такой показатель, как 25 гидроксивитамин D. И если те значения, о которых я говорила раньше, вы увидите на вашем бланке, то у вас либо недостаточность, либо дефицит витамина D. Как же проводится лечение дефицита витамина D? Конечно же, это назначение препаратов э, витамина D. Их сейчас много, и каждый вид препарата определяется врачом. Как правило, это холикальциферол, который назначается в больших дозировках, опять же, повторюсь, все зависит от уровня витамина D у каждого конкретного пациента. Эти большие дозировки назначаются на 2 месяца. При достижении желаемого уровня витамина D на фоне этих препаратов дозировки снижаются, и препараты можно принимать один раз в неделю, но на постоянной основе. Частоту контроля витамина D в крови уже определяет врач. Стоит ли принимать поливитамины, в которых содержится витамин D, поливитамины для разного возраста, поливитамины для беременных, для кормящих? Я бы ответила на этот вопрос. Так что, если мы выявляем только дефицит витамина D, то не стоит принимать комплекс витаминов. Во-первых, там содержится совсем небольшая доза. При дефиците, как мы уже знаем, нужна гораздо больше. Дефицит других витаминов всегда под большим вопросом. Дефицит э, витаминов группы B, дефицит э, витаминов витамина А. Чтобы принимать такие мультикомплексные, нужно в первую очередь доказать, что у данного человека есть дефицит конкретного витамина. Поэтому я бы не рекомендовала прием поливитаминов без назначения врача. Очень часто в нашу клинику обращаются пациенты с дефицитом витамина D. Либо они обратились по каким-либо другим проблемам, но параллельно врачи выявили, обнаружили дефицит этого витамина. Мы используем большой спектр препаратов для ликвидации дефицита витамина D, для профилактики дефицита витамина D и поддержания вашего здоровья. Поэтому, если вы столкнулись с такой проблемой, хотите понять, есть ли у вас дефицит витамина D, обращайтесь в нашу клинику. Чтобы записаться на консультацию, нажмите на ссылку под нашим видео.